привет, меня зовут Лебомир Борода. Сегодня мы мутим э, хэллоуинский забег. Такой вот хэллоуин ран. Это я сейчас к нему готовлюсь, уже практически одеваюсь. Вот. Будет у меня вот такой вот наряд. Какая идея организовать такой страшный забег? Ой, ну просто хочется все время чего-нибудь веселого и интересного. Для меня это... Продолжение традиции предков. Если смотреть в глубину праздника, то именно сегодняшняя ночь она является переломным моментом. Вот вот интервью. Пришли всякие э, журналисты. Все тут фотографируются. Такой движ собрался. Вот сегодняшнюю ночь лето переламывается на зиму. Темные боги заменяют светлых. Считается, что именно в эту ночь грань между мирами, между миром мертвых и между миром светлых, как бы живых людей, очень тоненькая. И, соответственно, через эту тонкую грань могут проникнуть всякие болезни сюда, всякая нечисть. И все языческие народы древние специально рядились страшные всякие наряды, чтобы нечисть принимала их за своих и не смогла заразить. То есть не навести порчу, не принести в дом беду. Соответственно, это... Погнали! <просу> Субтитры there's DimaTorzok Причем мы отбегали и пришли пить чай. От кукускуанов все здесь тусуется. Волки. все здесь нормально.